Бои нас братва. Ядерный рассветную заряд вашего экрана, это значит, что. Что? Правильно, у нас Рина Прайм. Мы опять ковыряемся в большой дымящейся куче белдов. Поэтому сажись поудобнее, берите ништячки. И мы начинаем. Итак. <плес> Рина. Во-первых, самый тяжелый фрейм в игре. Это, так скажем, в его описании. Самая жирная бронь. Очень хороший танк и так далее. Рывок. Железная кожа. три секунды неуязвимости. Рев. <плюс>, плюс 50 к любому урону на 30 секунд. Ну и топот. Тук, тук тук тук тук тук тук Замедление на 97,5%. Давайте посмотрим вот это вот танк из танков. Но... Здесь вместо топота применено потенцирование. То есть мы можем бафнуть наш рев. Железная шрапнель. Повторное нажатие может подорвать оставшуюся шкуру. ырно а если тиммейты натянут передачу силы что-то интересно? Преобразование здоровья. Сфера здоровья прибавляют 450 брони. О как! энергосфера дают дополнительно 50% силы. При следующем применении способности. В принципе, вот эти два мода даже универсальны. Растущая мощь, кратковременное усиление, ну и, естественно, для и не рушим рок. То есть он может себе бафуть броню настолько мощно, что класть ну хотел на все, что у него прилетает. И вы все еще считаете, что это ни хрена не круто? Excuse me, what the fuck. Индекс. Как много это мать его слоя? Хм, чтобы откаставаться, нужно всего то 50 энергии. Прикольно. Кастую железную шрапнель. Тук-тук. Пум. -тук. И все. И никого на горизонте. <связывая> ну и в остальном. Сила забафана просто в хламидию. Длительность 12%. Инстинкт охотника. Ну, в принципе, на индексе может быть полезно. Корзинный выброс. М в минус 18% брони. Как-то круто. Особенно если все такие придут. Течет, чем пахнет. Так, многоцелевой танк. Тут уже силовое течение. Здесь уже настроен на энергоэффективность. И в основном игра модлительности. В принципе, железная шрапнель, по-моему, три из трех билдов мы с вами посмотрели, и... Вот она. Кидаем железную кожу. А потом, если... Шилды становятся мало, кастуем еще раз. И все. И нет никто. И нет никто на горизонте. Это ли не круто? Когда танк чистит всю карту к херам. Ну да, настолько медленному фрейму надо накинуть скорости. Ну и брони, соответственно. В остальном все более-менее стандартно. То есть у нас перед нами много целевой танк. Ничего прям такого криминального, ну без изысков. 5 форм, 157 тонн эндо. И сразу же без всяких само рев, сто шестьдесят девять Ими стоит четыре Ёпть. совместное течение, плюс 15% процентов к силе и эффективности Аур. Берем сферу энергии, и костюм уже стоят четыре процента. Баф от п. <жас> а если мы еще накидаем с Китгана Пакс-болт, тогда будет 209% отрева. Потом растущая мощь. Преобразование энергии. И китган с пакс-болтом. 220, мать его, 1%! Ну и всем желательно взять коррозийный выбор с такими-то приколами. Ну и до кучи еще взяли... потенцирование. Ну и совместное течение можно, наверное, заменить сообщением предвестника. Хм. Как он пишет? Растущая мощь в обновлениях после 27.2 ну, не сильно-то и бафает. Эквинокс тоже сосет поэтому юзайте Рина. аура в принципе любая пойдет Ну но... кразинный выброс минус 17 процентов брони елкин можно и в соло можно и в пати Но, я так понимаю, это вот лучший билд на элитную резню, если мы говорим о, о именно о бафере. <свеч> для реальных бафов лучше, наверное, все-таки будет юзать Рино. Как-нибудь я, наверное, на нем покатаю. Так что надо будет забросить все в закладки. Так, о, это из свежака. Тем более, билд для новичков. Мне частенько говорят, что, мол, Саныч, надо что-то вот такое вот 2-3 формы максимум, и чтобы эндо не тоннами улетал. Ну вот, хавайте. Как говорится. Кушайте, не овляпайтесь. Карнис панцирь. Ну, этого говна на Деймосе вагонами. Мимолетное мастерство. Да, это поврежденка. Придется почистить хранилище на Деймосе. Ключи, ключи, ключи. Поэтому ищите себе клан, товарищи. Ловуха, естественно, кратковременное усиление То есть по факту мы Держим такой баланс, Рендж мы не трогаем Энергоэффективность Задрали Длительность Поскольку у нас мимолетное мастерство Ее резануло Ну и усиление туда же Силосложение мы ее приподнимаем. Ну, получается в итоге 105,5. Ну и непрерывность прайм. Чтобы это все как-то разболтать. И. Всего две формы. Аура. Вообще, до сраки. Карни-спанцирь ъэ... можно заменить. Сейчас покажу, на что? Щит гладиатора. Саксум панцирь. Вернее, на нахрена покажу. И. Вот бронированная ловкость. 60% процентов брони, 90% к здоровью. Скорость бега броня. Просто броня. 60% брони к 90% к здоровью. Точно так же. Но бафы разные из набора. Убийство врага с помощью тяжелой атаки дает 10% к уклонению и иммунитет к статусу. А здесь поднятые в воздух враги, умирая, взрываются, нанося ударный урон. Равный 7% максимально здоровья жертвы в радиусе нескольких метров. То есть тоже спорная. мимолетное мастерство и обтекаемость. Типа, все равно у нас не получится больше, чем... Блять. Больше, чем 175 энергоэффективность. А, это еще процент до бафа от ауры. Рев дает 112, а тут... Щпок! 125%. Но я думаю, не хер собачья, учитывая, что базовый всего 50%. Ну, вы понимаете, о чем я. Тем более он не настолько замудрен, чтобы ну, подумаешь, придется уцепиться в какую-нибудь пате. Или на крайняк в соло побегать. По но когда нас это останавливал, в Warframe это игра про грин. о чем вы, товарищи? Поэтому вперед. Я думаю, такого билда на первое время, чтобы приплатыкаться и научиться на Рина играть, потому что нужно он до хренища где. Я думаю, это будет хорошим вариантом. Ну да, база 50. Ну что ж, на этом я, наверное, предпочту. Завалить фонтан. Спасибо всем, кто присутствовал. С вас Лойс. Подписка. И до свидания. И колокольчик не забудь, пожалуйста. А то новый видос пропустишь. Ну или стримчик. В зависимости от того, где смотришь.